Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать необычный двухцветный узор – колечки. Само полотно состоит из столбиков с накидом и столбиков без накида, а поверх него уже формируются колечки. С обратной стороны узор выглядит вот так. Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 10 плюс 1 петля. Цепочка готова. Придерживаем крайнюю петельку пальцем и набираем 3 воздушных петли подъема. В ту петлю, которую держим, вяжем столбик с одним накидом. И в каждую следующую петельку вяжем по одному столбику с одним накидом. Сейчас введем в вязание нить другого цвета. Для того, чтобы сделать это незаметно, распускаем последнюю петельку и сквозь нее продеваем нить. Подтягиваем хвостики, набираем одну воздушную петлю подъема и разворачиваем вязание. Приступаем ко второму ряду. Над первым столбиком вяжем столбик без накида. Над вторым столбиком, столбик без накида. И отсюда начинаем вязать первое колечко. Для этого обвяжем второй столбик пятью столбиками без накида вот таким образом. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. Мы опустились вниз столбика, обратно будем возвращаться по следующему третьему столбику. Вокруг него также свяжем 5 столбиков без накида, но в обратную сторону, снизу вверх. Первый. Второй. Третий, четвертый, пятый. Сформировалось первое колечко. Осталось его замкнуть. Для этого связываем последний и первый столбик кольца соединительной петлей. Над столбиком, по которому мы возвращались вверх, не вяжем столбик без накида. А начиная со следующего белого столбика, вяжем 9 столбиков без накида над 9 столбиками предыдущего ряда. И теперь этот 9 столбик обвяжем вниз, а по десятому вернемся вверх. 5 столбиков без накида вокруг этого столбика. И 5 столбиков без накида вокруг следующего столбика. Замыкаем в кольцо последний и первый столбик соединительной петлей. С изнанки вязания видно, что над колечком формируется только один столбик без накида. Снова вяжем 9 столбиков без накида. На 9 и 10 вяжем следующее колечко. То есть 8 столбиков без накида плюс 2 обвязанных и составляет раппорт в 10 петель. В конце этого ряда после крайнего колечка я провязала 8 столбиков без накида. Последний 9 столбик нужно связать в третью воздушную петлю подъема. Второй ряд закончен. Приступаем к третьему. Разворачиваем вязание. Три воздушных петли подъема. В следующие 8 столбиков без накида, начиная со второго, вяжем 8 столбиков с одним накидом. Теперь делаем прибавку над нашим единственным столбиком, расположенным над колечком. Свяжем в него два столбика с одним накидом. То есть с изнанки над колечком у нас формируется галочка. Дальше свяжем еще 8 столбиков с одним накидом. С изнанки следующего колечка снова вяжем прибавку, 2 столбика с одним накидом. И такие элементы 8 столбиков плюс галочка вяжем до конца ряда. В конце ряда вяжем галочку с изнанки крайнего колечка. Это последняя прибавка ряда. И вяжем последний столбик с одним накидом в крайнюю петлю предыдущего ряда. Но не довязываем его до конца и меняем нить. Одна петля подъема и разворачиваем вязание. Приступаем к четвертому ряду. Над четырьмя столбиками вяжем 4 столбика без накида. То есть над первым, над галочкой и над четвертым. Над четвертым и пятым столбиками вяжем колечко по такой же схеме, как и раньше. Если места мало, можно немного сдвигать петли по столбику. Связываем первые и последние столбики соединительной петлей. Вяжем 9 столбиков без накида до следующего колечка. И над 9 и 10 столбиками вяжем кольцо. До конца ряда продолжаем вязать такие фрагменты. 9 столбиков без накида и кольцо над 9 и 10. В конце ряда после крайнего колечка я связала 6 столбиков без накида. Последний 7 столбик вяжем в третью воздушную петлю подъема. Четвертый ряд готов. Разворачиваем вязание и начинаем пятый ряд. Три воздушных. Теперь будем вязать столбики с накидом в каждый столбик предыдущего ряда до изнанки колечка. Всего 6 столбиков. Над изнанкой кольца в столбик вяжем галочку. И так вяжем до конца ряда. Столбик в столбик и прибавка над каждым колечком. В конце ряда связана последняя прибавка и осталось связать 3 столбика с одним накидом. На последнем столбике меняем нить. Приступаем к шестому ряду. Вяжем 6 столбиков без накида. И на шестом и седьмом столбике вяжем колечко. Дальше вязание повторяется. 9 столбиков без накида и на 9 и 10 кольцо. После крайнего кольца ряда вяжем 5 столбиков без накида. Седьмой ряд. 3 воздушных петли подъема. Вяжем столбик в столбик до изнанки кольца. Над колечком делаем прибавку. Так вяжем до конца ряда. После крайней прибавки ряда вяжем 5 столбиков с одним накидом. На последнем столбике меняем нить. Восьмой ряд. Воздушная петля подъема и разворачиваем. Вяжем столбики без накида. Мы должны провязать их до галочки над галочкой и еще над одним столбиком. Два столбика после галочки обвязываются кольцом. По такому принципу вяжется начало каждого ряда, даже не нужно считать петли. Каждый раз после прибавки вяжется кольцо. Так смещаем каждое колечко. 8 столбиков без накида, а после галочки столбик без накида и кольцо над 9 и 10 столбиками. После крайнего колечка ряда вяжем 3 столбика без накида. Разворачиваем вязание. Три воздушных петли подъема. И вяжем девятый ряд с прибавками. Столбик в столбик. А над изнанкой кольца галочка. 8 столбиков, прибавка и так далее. Последняя прибавка в этом ряду. Плюс еще 7 столбиков. На последнем меняем нить. Десятый ряд. Одна воздушная и разворачиваем. Столбик без накида в каждый столбик до галочки. Над галочкой. И над следующим столбиком. С этого же столбика начинаем вязать колечко. В десятом ряду крайнее колечко расположено почти в конце. Осталось провязать один столбик без накида в третью петлю подъема. Разворачиваем, 3 петли подъема и вяжем ряд с прибавками. 8 столбиков плюс прибавка. На последнем столбике меняем нить. Одна воздушная и разворачиваем. Двенадцатый ряд полностью повторяет первый. Вяжем два столбика без накида. Над вторым и третьим вяжем кольцо. На этом этапе мы начинаем формировать новый косой ряд колечек. Раппорт вязания по вертикали со второго по одиннадцатый ряд. Вяжем его также. 9 столбиков без накида и на девятом и десятом колечко.